Всем привет, друзья! На связи с Женеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня, наверное, самое важное видео из всех, которые вы видели, потому что в этом видео я раскрываю свой метод избавления от тревог и страхов. Я расскажу об этом все последовательно, шаг за шагом, чтобы вы могли это внедрить в свою жизнь и уже сегодня начать снижать свою тревожность и избавляться от страхов. Это видео я вас записываю для вас в горах Солнечной Абхазии Посмотрите, какой вид открывается Мы сегодня будем ходить по склонам в полной тишине И записывать все эти нужные вещи Итак, начнем с того, что многие ваши проблемы, они как раз связаны с тревожностью я уже во многих видео говорил о том, что проблемы со сном, с аппетитом, утомляемость, пугающие ваши симптомы в теле, такие как сердцебиение, головокружение, напряжение, скачки, давление, экстрасисты, бросают у рта в холод, позывы в туалет, одышка, дрожь, слабость. Все это симптомы страха. И все это является следствием вашей повышенной тревожности. То есть... С этим работать бесполезно, пока есть источник, который провоцирует эти симптомы и ухудшенное самочувствие. Это ваша тревожность. И поэтому самое важное, с чем вам нужно работать в первую очередь и, наверное, в единственную очередь, это ваша тревожность. Но что такое тревожность? Вот здесь очень важно в первую очередь понять, что это такое. Потому что пока вы этого не понимаете, вы не видите смысла работать с ней. Если мы говорим об тревожности, то нам нужно говорить об уровне вашей тревожности. Потому что тревожность есть у всех. Просто у кого-то этот уровень низкий. Может быть, он был у вас такой раньше. У кого-то он высокий, у кого-то он средний. Так вот, если у вас есть повышенная тревожность... Это значит, что у вас есть определенный набор ваших тревожных событий, которые повторяются из этого набора в течение каждого вашего дня. То есть, у вас есть какие-то ситуации, которые просто каждый день снова и снова повторяются и вызывают страх. Количество этих ситуаций в целом, это и есть ваш уровень тревожности. То есть, количество тревожных событий в вашей жизни определяет ваш текущий уровень тревожности. Чем больше этих событий, тем выше уровень тревожности. Чем больше этих событий, тем чаще какие-то из них происходят в вашей ежедневности. Надеюсь, с этим пока все понятно. Когда человек говорит, что я тревожусь за какие-то пустяки, за которые не тревожился раньше, это значит, что у него высокий уровень тревожности. Это значит, что у него очень много тревожных событий. И именно из-за них у него и возникает такая сильная реакция на какие-то новые ситуации. То есть, грубо говоря, если у меня много тревожных событий, то даже если я собираюсь ехать, например, отвозить ребенка в детский сад, я уже буду сильно переживать за это. Не потому что это серьезная ситуация, а потому что у меня есть много других ситуаций, которые вызывают страх, которые формируют мою повышенную тревожность. Самое важное, это то, что мы не можем напрямую взаимодействовать с этими ситуациями, которые вашу тревожность сформировали. Потому что какие-то из них были три года назад, какие-то могут пять лет назад, какие-то были месяц назад. И мы можем уже до них просто не дотянуться. Мы можем не вспомнить про них, не осознать их. Ну, в общем, у нас может не быть вообще никаких про них данных. Поэтому мы с вами должны ориентироваться в работе с этими тревожными событиями на вашу ежедневность. Дело в том, что все эти события, они ежедневно повторяются у вас. То есть у вас каждый день происходят какие-то события из набора ваших тревожных событий. Поэтому, как только вы возьмете на сегодняшний день, начнете прорабатывать текущие ситуации, вы начнете прорабатывать тем самым тревожные события из своего набора. Вот это очень важно. То есть вы не можете ничего сделать, кроме того, что произойдет за сегодня. Поэтому вы в любой момент можете начать работу с тревожными событиями, но только в случае, если вы будете брать те события, которые на сегодняшний день возникают. Потому что они возникают как раз те самые из вашего набора тревожных событий. Это первое. Второе – это то, что неважно, насколько сильную тревогу это вызвало сегодня. То есть, смотрите, когда мы говорим про тревогу, мы тем самым называем эту эмоцию. То есть мы говорим, что у меня возникло беспокойство. Беспокойство это тоже тревога просто слабого уровня. Волнение это тоже тревога слабого уровня. Неуверенность это тоже тревога слабого уровня. Страх, боязнь, обеспокоенность, переживание. Как бы вы это ни называли, это все тревога просто разного уровня. Конечно, это слабый уровень тревоги. То есть, например,. Если я боюсь, что мы опоздаем с ребенком в детский сад, это вызовет гораздо более слабое переживание, чем мои результаты анализов, допустим, на маркеры рака. Понимаете, да, Раз, разные ситуации. Но эмоция, тревога возникнет и в этом, и в этом случае. И не важно какого уровня, многие люди недооценивают этот момент. Я хочу на этом сакцентировать. Даже работая с тревогами слабого уровня, вы прорабатываете свое мировосприятие, что позволяет к тревогам более сильного уровня относиться спокойнее автоматически. То есть, если у вас за день возникло две серьезные тревоги, пять слабых тревог, и, допустим, три вообще мимолетных переживаний, вот все эти ситуации надо проработать, потому что... То, что вы сможете проработать, повлияет в итоге на ваше восприятие к завтрашним ситуациям. То есть, каждая разобранная ситуация, независимо от того, насколько сильной или слабой была тревога, она движет вас вперед, толкает вас на снижение общего уровня тревожности. Представьте себе такую пирамиду. В ее основании, вверх, то есть в самом верху, лежат малое количество, но очень сильных тревог. Это бывает часто. Потом идет слой средних переживаний, это по объему очень среднее количество. И огромное количество мелких переживаний, которые находятся в основании этой пирамиды. Поэтому работать нужно по всем уровням. Не пытайтесь проработать только те тревоги, которые вы считаете важными и актуальными. Потому что на самом деле все ваши мелкие тревоги, именно они годами накапливаясь, сформировали вашу повышенную тревожность. Поэтому, работая с мелкими тревогами, вы очень существенно снизите свой общий уровень тревожности. Поэтому это очень важно. Хорошо, с этим мы с вами определились. Мы с вами сказали о том, что тревожность – это ваше количество тревожных событий. Определились, как, насколько важно работать с вашей тревожностью. И теперь самый важный этап который вы все хотите узнать это как работать с тревожными событиями что с ними делать и здесь я вам сейчас как и обещал все это расскажу поэтому прямо сейчас слушайте очень внимательно давайте еще раз посмотрим на виды которые открываются вон там вот это анакопийская крепость я уже говорил про нее в предыдущих видео в общем, очень классно тут. Всем советую приезжать отдыхать. Итак, когда мы говорим о тревожных событиях, то это те события, которые вы воспринимаете как опасны. Вот есть всего три этапа, по которым возникает страх. То есть некий, некая последовательность, по которой возникает страх. Это все происходит очень четко. Сначала возникает событие. Это объективная реальность. То есть в вашей жизни что-то по факту произошло. Дальше идет ваше восприятие этого события. И если вы восприняли событие как опасное, то естественным образом у вас возникнет эмоция страха. После того, как возникла эмоция страха, ваш мозг направляет сигнал надпочечником на выброс адреналина, и у вас возникают симптомы страха. И получается, что каждый раз, когда у вас возник страх, Перед этим появилось событие, которое вы восприняли как опасное, потому что по-другому эмоции не возникают. То есть сразу забегая вперед, отвечая на вопрос. Беспричинного страха не бывает. Это противоречит природе возникновения эмоций. Наши эмоции все возникают на что-то. То есть сначала что-то, потом уже на это возникают эмоции. Например, вас что-то разозлит, если что-то произойдет. Вас что-то напугает, если что-то произойдет. Вопрос только в том, что вы не всегда можете связать, что же произошло с тем, что вы испугались. И об этом мы сейчас поговорим тоже. Хорошо, значит, без причинного страха не бывает. Каждый раз, когда возникает страх, есть последовательность, по которой это произошло. Сначала возникает событие, потом восприятие, потом страх. Теперь давайте вернемся к нашему представление о тревожности что тревожность это количество тревожных событий если мы это более правильно сформулируем получится что тревожность это количество событий которые я воспринимаю как опасные то есть мое восприятие событий формирует это количество вы сами формируете это количество то есть количество моих тревожных событий это то количество событий которые я воспринимаю как опасные я лично воспринимаю эти события как опасные, поэтому они для меня тревожные. Заметьте это, поймите это, прочувствуйте это, потому что это как раз ключ к решению такого рода проблем. Теперь, когда мы говорим о работе с тревожными событиями, вот оно воспринимается как опасное, поэтому вызывает страх. Нам нужно, чтобы вы воспринимали это событие иначе, чтобы оно из разряда, воспринимаемых как опасных, ушло. Здесь вы тут же хотите сказать, мне надо их воспринимать как безопасные. Нет, не так. В этом вся суть. Что мой метод работы с тревожными событиями подразумевает совершенно новое восприятие этих ситуаций. Не то, которое было у вас раньше, а новое. Если мы говорим, я могу воспринимать это событие как опасное или как безопасное. Но ни то, ни другое не является правильным, потому что это все равно приведет к тому, что вы будете находиться в рамках своего черно-белого мышления. Нам нужно воспринимать в третьем варианте это событие. И вот этот третий вариант я вам расскажу, как его добиться. Теперь, когда возникает страх, нам нужно понять, как вы воспринимаете события. То есть мы сказали, что вы их воспринимаете как опасные, но надо уточнить как именно я воспринимаю эти события, как именно я воспринимаю их как опасные. И вот здесь мы говорим о том, что есть всего два направления. И это очень важные направления, потому что в зависимости от том, в каком направлении возник страх, разбирать эти ситуации предстоит по-разному. Два направления. Давайте начнем с первого направления. Первое направление, в котором возникает страх, это ваши планы на будущее. Я очень много раз это говорил. Когда вы что-то планируете делать и видите в этом негативный сценарий, тут же возникает страх. Например, подумал поехать на машине, а вдруг попаду в аварию. Подумал пойти на улицу, вдруг станет плохо. Подумал, как пройдет совещание, а вдруг пройдет плохо. Подумал пойти в магазин, а вдруг люди обо мне плохо подумают. «Подумал открыть письмо от начальника, а вдруг он меня увольняет?» Огромное количество планов, где вы видите негативный сценарий, это провоцирует страх Очень много событий, связанных с планами И это важно, чтобы вы научились отделять На что я сейчас реагировал? На свой план? Или на что-то другое? Второе направление событий – это когда уже что-то успело реально произойти то есть что-то уже случилось, вы что-то увидели, услышали, почувствовали или вспомнили. И как только это происходит, и вы не понимаете, почему так произошло, вы автоматически пытаетесь объяснить то, что случилось какой-то одной пугающей причиной. И тут же возникает страх. Приведу вам несколько примеров. Почувствовал, что у меня потянуло в боку, а вдруг у меня серьезное заболевание. Вспомнила, как случилась паническая атака, а вдруг это повторится Вспомнила, как стало плохо в магазине, а вдруг опять это случится Увидел, что у меня показатели по анализу крови, один из показателей завышен А вдруг у меня серьезная болезнь Вспомнила, что вчера плохо спал ночью, а вдруг это повторится Вспомнил, как меня бросила девушка, а вдруг это повторится? Вспомнил, как не смог ответить на э, какой-то вопрос. Я тупой. То есть, как только что-то случается, и вы не понимаете, почему так случилось, и объясни, объясняете то, что произошло пугающей причиной, тут же возникает страх. Потому что мы уверены в эту причину на 100%. Так же, как в случае с планами, мы уверены, что исход в плане будет вот такой негативный. На 100% это и вызывает страх. То есть, поймите, что в любой момент, когда бы у вас страх не возник, вот так он возник. Ну, то есть, вы можете тысячу примеров привести, и во всей тысячи примеров мы найдем, что это был либо ваш план, либо что-то произошло, и вы восприняли это как опасное. Например, сейчас отвечу на такой распространенный миф про навязчивые мысли. Человек говорит, у меня навязчивые мысли, какое то событие. Навязчивая мысль есть ваше восприятие. То есть, например, человек говорит, у меня навязчивая мысль, что я сегодня не смогу работать. Я говорю, допустим, это возникло перед походом на работу? Да. Значит, здесь событие. Подумал поехать на работу. Восприятие, а вдруг не смогу работать. То есть, это не навязчивая мысль, а является вашим восприятием плана поехать на работу. Именно поэтому вы легко осознаете саму мысль навязчивую. Но при этом не можете сопоставить с тем событием, которое случилось. Мы же привыкли, что что-то произошло. Вот оно должно случиться. Уже случилось. А тут я беспокоюсь за будущее. И какое же тут событие? Простое. План. План поехать на работу. И есть событие. Подумал поехать на работу, а вдруг не справлюсь с работой не смогу работать. То есть, это и есть ваше восприятие. То, что вы сейчас можете называть навязчивыми мыслями, это все равно ваше восприятие. То есть, какой бы случай у вас ни был, какие бы страхи вас не преследовали, в любой момент, когда он возникает, страх, у кого-то, если есть тревожный фон, то это момент, когда он усиливается. У вас возникло событие, либо это ваш план на будущее, либо то, что уже произошло. И вы восприняли это событие как опасное. Когда вы много раз так делали, вы сформировали набор своих тревожных событий. И этот набор ежедневно, какая-то часть событий из этого набора у вас повторяется. И поэтому каждый день вы испытываете свои страхи, волнения и имеете в целом уровень, высокий уровень тревожности. И сопутствующие проблемы с симптоматикой, паническими атаками, проблемами со сном, аппетитом, утомляемостью и так далее. Вот мы вам сейчас, я вам рассказал про то, как возникает страх Вот сейчас вы, наверное, уже у вас у всех мозг, наверное, плавится После вот всех этих, всей этой новой информации Блин, да что ж такое То есть это количество тревожных событий, события восприятия, страх Планы на будущее, произошедшие события Объясняю одной причиной То есть для меня это уже, э, я как ориентируюсь, как на пальцах, да То есть для меня это легко а для вас это все такой дремучий лес, такие сложности. Поэтому я рекомендую каждому из вас пересмотреть это видео несколько раз. Потому что я говорю о вещах, о которых вам никто не говорит. Говорю такими словами, которые понятны, но это все очень много информации в одном видео. Многие люди просто спрашивали у меня, типа Павел, в комментариях пишут под видео, вот видео, например, на тему там бессонницы. Видео на тему симптоматики И я говорю, вот снижайте тревожность Определяйте тревожные события И мне все, все пишут, начинают Ну а как это делать, почему вы об этом не рассказываете Я рассказываю вот в этом видео Почему? Потому что технология По которой это все надо делать Она не то чтобы сложная Она имеет определенный свой объем И наша задача, чтобы вы Эту технологию освоили Вот Для того, чтобы вы ее освоили вам надо ее полностью понять. Полностью понять. Понять именно по шагам, как она выстроена, как выстроена ваша проблема. Если вы полностью поймете, как проходит и выстроена ваша проблема, вы э, сможете очень быстро из нее выйти. Но пока вы не понимаете, это бесполезно. То есть вам надо в первую очередь осознать эту проблему. Надеюсь, вы сейчас поняли всю взаимосвязь. То есть... Планы на будущее, либо произошедшие события, воспринимаются мною как опасные. Такое количество событий накапливается, формирует повышенную тревожность, приводит к симптоматике, проблемам со сном, аппетитом, паническим атакам и так далее. Что делать? Сокращать количество событий, которые я воспринимаю как опасные. Как именно? Нам нужно менять ваше восприятие к этим тревожным событиям. Как именно менять восприятие к тревожным событиям? Вот этот главный вопрос, который мы сейчас с вами и обсудим то есть о, я считаю что это супер видео на сегодняшний день поэтому каждый кто досмотрел до этого момента обязательно с вас лайк и поделиться с ним им в любых соцсетях потому что я уверен что это видео будет полезно каждому человеку если вам оно понравилось напишите еще комментарий то есть сделайте что-нибудь чтобы это видео увидела как можно больше людей потому что я редко записываю видео где полностью Рассказываю технологию Но так как вы меня просите Я хочу, чтобы вам это помогло Поэтому я все это вам рассказываю сейчас Абсолютно спокойно Дословно То, как я это даже рассказываю На своих же собственных консультациях О, кстати, представляете, что Я живу в Абхазии И до этого я снимал видео Про которые были все время рядом с поездом да? Глядите Глядите, здесь тоже едет поезд Вот он поезда меня в общем нигде не оставляют, даже здесь в горах бывает так, что шумно и едет поезд вот в общем теперь переходим к этапу разбора событий, к тому как менять ваше восприятие, я недаром говорил что есть два направления, потому что эти направления разбираются по-разному Ориентироваться в разборах мы будем с вами на закон совокупных причин. Он звучит следующим образом. Все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин. То есть, чтобы в этой жизни что-то произошло, перед этим должны совпасть причины, которые в сумме приведут к этому событию. Это, некое, это некий закон, который объясняет то, как происходит объективная реальность, то есть то, как она существует. То есть абсолютно все что произошло в жизни является следствием совокупных причин например возьмем очки вот. а я вижу на себе эти очки для меня это событие увидел очки вот чтобы я их на себе сейчас увидел должны были совпасть совокупные причины какие во первых у меня должно быть плохое зрение люди когда-то разработали очки эти очки обладают определенными свойствами нужными мне они подходят под мое конкретное зрение. Я перед этим это зрение ну, проходил обследование. Я заказал эти очки в компании. Они мне их доставили. Соответственно, потом я их проносил. Я взял их с собой. И у этих очков есть еще нашлепка, с помощью которой я могу использовать их как солнечные. Вот эти совокупные причины в сумме привели к тому, что я ношу сейчас очки. Я перед вами записываю видео в очках. Точно так же можно объяснить, Абсолютно любое произошедшее событие. И нам это нужно для того, чтобы мы могли спокойно и естественно воспринимать любое произошедшее событие. Помните, я вам сказал, что нам надо уйти от понимания опасное и безопасное в третью область. Третья область – это естественное событие. Естественное событие – это лампа, которую вы видите, свет, который горит от лампы. Это проезжающий поезд. Мы ко многим вещам в жизни относимся естественно и спокойно, поэтому это не вызывает страха. То есть, если бы человек, который никогда не видел поезда, вдруг увидел бы поезд, он бы испугался, потому что не понимал бы, что это такое. Объяснил бы это какой-то одной причиной, что это демон какой-то, и это бы вызвало страх. Когда мы находим совокупные причины в событиях, которые произошли, которые до этого объясняли одной пугающей причиной, мы таким образом переводим их в разряд нейтральных и естественных. Например, вот я вам приведу такой пример, что клиентка говорит, клиент говорит, например, мы расстались с девушкой, вспомнил, как девушка меня бросила, например. И мы разбираем конкретно его случай, то есть мы не, мы не берем гипотетические причины, мы берем фактически причины, по которым девушка его бросила. И этих причин тысячи, но мы берем только десять, Которые оказали влияние Какие то причины? Например, то есть они уже были 5 лет вместе Последний год у них напряженные были отношения Они стали все чаще ссориться У него до этого была измена Девушка была сама по себе эмоциональная Они уже до этого расставались несколько раз Они уже до этого жили несколько раз отдельно У нее появились новые увлечения там Хобби, друзья и так далее они стали меньше времени проводить вместе. Такое бывало и раньше. Ну и, соответственно, что он ей там сказал какие-то вещи в последнюю ссору очень неприятные. То, что он раньше не говорил. И до этого он несколько раз там не ночевал дома. Вот вам совокупные причины, по которым в сумме они в итоге расстались. Когда я вам сейчас их называл, вы начинали видеть эту картину целиком. И начинали понимать, что да, вполне естественно, что так произошло. Для чего нам это нужно? Предположим, у человека когда-то случился какой-то плохой случай. И он вспоминает этот случай сегодня и боится, что этот сегодня этот случай повторится. Но если человек понимает совокупные причины того случая, он уже не сможет считать, что этот случай может повториться в данных обстоятельствах. То есть он как бы отделяет настоящее от того времени понимая совокупные причины, которые отличаются сегодня от тех. И таким образом он перестает воспринимать это событие как опасное, что оно может повториться. И точно так же, разбирая другие моменты, мы начинаем естественно воспринимать любое произошедшее событие. А это позволяет воспринимать его спокойно, нейтрально или естественно. И это провоцирует, ну это дает возможность не испытывать страх на это событие. Очень важно, чтобы эту технологию вы применили к своим конкретным ситуациям, потому что вам нужно поменять восприятие к этим ситуациям, то есть ваша задача воспринимать спокойно, нейтрально естественно все события, которые произошли в вашей жизни, которые вас сейчас пугают. За счет поиска совокупных причин этих произошедших событий нужно минимум 10 фактических совокупных причин, оказавших влияние на это событие. То есть вам надо исследовать эти ситуации, чтобы перестать за них тревожиться. Вот и все. И исследовать на предмет совокупных причин. Это первое направление, когда что-то уже произошло и вас тревожило Поэтому нельзя путать. То есть вам нужно четко понимать, я переживаю за то, что уже случилось, либо за планы. Очень важно, что бывает так, что человек, допустим... Услышал телефонный звонок. Вот телефон звонит. Какое тут событие? На самом деле это план. Потому что он боится не самого звонка, сам звонок он понимает, то есть это совершенно спокойная вещь. Он боится взять трубку и услышать что-то плохое. Поэтому здесь план, подумал взять трубку, а вдруг мне скажут что-то плохое, понимаете? Очень тонкая грань между тем, что вы запланировали, или тем, что уже произошло. И не всегда, ну, и не всегда мы можем это четко отследить. Поэтому очень внимательно нужно в этом моменте себя, ну, как бы, отслеживать. Следующее направление – это ваши планы на будущее. Вот здесь все еще проще. Как только вы строите план, вы видите два исхода – хороший и плохой. Как с экзаменом – сдам или не сдам, с панической атакой – случится, или не случится, с проектом – справлюсь, не справлюсь, и много других таких черно-белых вариантов. Основной проблемой является то, что вариантов в будущем на самом деле множество. И наша задача найти все варианты от плохого до хорошего. То есть, если до этого у вас один и второй, то потом вам надо делать так, что один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и второй становится десятым. И ваша задача найти остальные восемь вариантов между ними. То есть, например, я очень часто приводил этот пример, связанный с... А, ну возьмем, вот, допустим, другой пример. Возьмем на примере тех же отношений. Да? Почему я выбираю вот эти примеры? Потому что многие другие я рассматривал уже в других видео. Допустим, человек говорит, я переживаю, что на всю жизнь останусь один, то есть у меня не будет отношений. Вот здесь самый плохой вариант, что всю жизнь останусь один. Это самый первый плохой вариант. Второй вариант, он должен быть чуть-чуть лучше, как бы лесенка. Лесенка какая здесь может быть, что за всю свою жизнь у него могут быть еще там два коротких отношения. То есть у меня будет два коротких отношения. да? Это мы рассмотрим за всю жизнь. Следующий вариант ⁇ это то, что у него будет два коротких отношения и одни длинные, допустим, на пару лет. Но именно отношения. Да? Это уже третий вариант. Следующий вариант еще лучше. Допустим, будет один, одни короткие отношения и два длинных отношения по 2-3 года каждое. То есть человек будет за всю жизнь переходить из одних отношений в другие. Следующий вариант еще лучше. Например... Будут одни короткие отношения, одни долгие 2-3 года и один гражданский брак до конца жизни. То есть человек не будет в официальном браке, но будет в гражданском всю оставшуюся жизнь. Это уже какой вариант там? Четвертый, наверное. Да? Следующий вариант ⁇ это то, что у вас будут... То, видите, мы добавляем, как бы усиливаем варианты. Допустим, будет два долгих отношения по 2-3 года и один гражданский брак на всю жизнь. Следующий вариант. Это то, что два долгих отношения и замужество на 10 лет Вот очень важно, почему замужество более серьезное отношение, но при этом на 10 лет, потому что ограничено не до конца жизни Следующий вариант, это то, что будет длинное отношение на 2-3 года, потом замужество на 5 лет И потом снова замужество уже до конца жизни, да, то есть первый брак неудачи, второй уже до конца жизни и вот таким образом мы с вами доходим до уровня, что, допустим, я уже там в ближайшие месяцы встречу человека, с которым будет у нас в ближайшее время замужество до конца жизни. Да? То есть встречу свою любовь всей своей жизни, с кем свяжу свою жизнь официально и прыжу так до конца жизни. Это самый хороший вариант. И вот мы лесенкой таким образом до него доходим. Когда человек видит все эти варианты, его уверенность самого плохого начинает отрываться и распределяться по остальным вариантам. И за счет этого снижается тревожность за будущее. Вот таким образом мы прорабатываем каждую ситуацию, которая возникает ежедневно. Потому что в каждом дне, который происходит, вы получаете те самые тревожные события из вашего набора. Если у вас нет тревожности... У вас не возникают тревожные события каждый день. У вас в течение дня никаких страхов не возникает. Если у вас нет тревожных событий, вы начинаете воспринимать все ситуации спокойно, и у вас очень низкий уровень тревожности, а значит вас ничто не беспокоит. Если нету тревожности, у вас не могут возникнуть симптомы тревожности в теле, потому что ее нету. Если нет симптомов тревожности, у вас не могут возникнуть нервное напряжение, которое мешает заснуть, и его тоже нет. У вас перестают возникать проблемы с аппетитом или с утомляемостью. Вы отлично себя чувствуете, у вас прекрасное настроение, вы делаете все, что хотите в своей жизни, и все благодаря тому, что вы какой-то период времени потратили на то, чтобы фиксировать и разбирать все ваши тревожные события, которые возникают у вас ежедневно. Вам не нужно думать о наборе своих тревожных событий, вам не нужно думать о том, как это все возникло, как это все накопилось, это вообще не имеет значения. Ваша задача сосредоточиться только на одном, на том, что вам доступно, это фиксировать и разбирать все возникающие тревожные события. Недавно в инстаграме я писал пост на тему того, что люди страдают много лет от невроза, именно потому что делают одно и то же. Они просто меняют книги, меняют препараты, меняют тренинги, но при этом все время ходят от тренинга к тренингу, к препарата к препарату и э, находятся в замкнутом круге, просто делают одни и те же действия, которые не сработали до этого и не сработают сейчас. Я же предлагаю вам сделать то, что действительно помогает. Это фиксировать и разбирать ежедневные тревожные события. Попробуйте сделать это. Вот мне спрашивают, а если вы, вот, Павел, говорите, вот, что это все... Ходьба по кругу. Дайте действия, которые дадут результат. Дайте нам что-то новое. Вот оно, что-то новое. Если хотя бы кто-то из вас захочет внедрить это в свою жизнь, будет фиксировать и разбирать тревожные события, вы будете каждый день получать постепенное улучшение и просто будете выстраивать себе дорогу выхода из этого состояния. То есть, если вы разбираете, меняете восприятие к тревожным событиям, уровень вашей тревожности снижается в любом случае. Он будет снижаться постоянно. И вот это снижение приведет к тому, что вы будете себя чувствовать все лучше и лучше. И просто вы не оставите шанса своему неврозу быть в вашей жизни. Поэтому я вам очень рекомендую фиксировать и разбирать тревожные события по методу, которым я вам сейчас рассказал. Почему я так уверен в том, что он эффективен? Дело в том, что я 6 лет... Уже занимаюсь внедрением этой технологии в жизнь. Мне удалось ее разработать, докопавшись до причин появления у людей таких вот проблем. И ваша задача понять, что это уже дало результат огромному количеству людей. Люди пишут об этом отзывы, видео, текстовые. В общем, очень много информации. Главное здесь заключается в том, что нету волшебной таблетки. Нет волшебного свойства. Есть метод который дает результат. Но этот метод надо внедрить в вашу жизнь. Внедрите в вашу жизнь. И я скажу вам честно, что не каждый сможет это внедрить. Для многих из вас даже то, что вы прослушали, это непонятно. Когда вы начнете переходить на практику фиксации разбора событий, это будет еще более непонятно. И здесь, к сожалению, я вам ничего другого не могу предложить, кроме как пройти курс психотерапии. Потому что это как раз то то та услуга, с помощью которой мы внедряем эту технологию в жизнь людей. То есть курс психотерапии – это внедрение технологии в жизнь людей. Это ни в коем случае не реклама. Это как раз для тех сейчас, кто точно понял, что хочет это внедрить, но точно понял также и то, что он сам не внедрит. Если вы считаете, что вы сможете сами, я верю в вас. Я верю, что у вас получится. Просто, может быть, вам потребуется побольше времени и практики. Но если вы понимаете, что это не ваш вариант, что вы готовы работать, вы готовы платить за это деньги, в описании есть ссылка на курс. Вы можете пройти как со мной, так и с обычным психологом. Там более лояльные условия, более хорошие для вас. Главное здесь это понять, то что вот есть уже готовая технология, которая дала результат. И если ее внедрить в свою жизнь, вы тоже в любом случае получите результат. Но только если вы будете это делать. Если вы сейчас просто прослушали это видео, такой типа, ну да, клевая технология, как-нибудь я попробую. Вот это как-нибудь у вас вряд ли наступит. Поэтому я вас искренне призываю в любом случае практиковать эту технологию, внедрять ее в жизнь. Сами, не сами, неважно. Кстати, пока мы тут с вами разговариваем, ко мне уже пришла охрана и просит меня э, уйти с их пастбища. Это, видимо, у них натоптанное место, где они спят. И они вот так вот сидят сейчас и хотят, хотят чтобы я ушел. Смотрят на меня так грозно. Ладно. В общем, я постараюсь сейчас как-то удалиться от них, чтобы они меня не забодали. Смотрите-ка, правда, мне кажется, я их лежак занял. Вот. В общем... Еще раз хочу сказать тем, кто досмотрел до этого момента, вы большие молодцы, что стремитесь решать э, свою проблему, пытаетесь ее полностью разрешить, разобраться. Видео получилось очень долгим. Я думаю, что у нас у всех с вами все получится, потому что на самом деле я всегда говорю вот эту фразу, и она мне очень нравится. Ваша проблема не уникальна. И есть уже готовое решение, которое нужно просто внедрить в вашу жизнь. Поэтому, друзья мои, внедряйте это все, работайте над собой, фиксируйте и разбирайте тревожные события. И вы от всего этого избавитесь, будете наслаждаться жизнью. Всем пока. Не забудьте, с вас лайк, репост, комментарий, потому что это очень важное видео. Я хочу, чтобы его посмотрело как можно больше людей. И с вашей помощью мы этого добьемся. Все, теперь всем пока!